Всем привет! Смотрите как восстановить ICSI LUN на примере устройства QNAP TS412, как восстановить сетевой диск или как достать данные с поврежденного сетевого устройства.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 iSCSI это протокол для взаимодействия и управления системами хранения между серверами и клиентами. Данный протокол используется для передачи данных по сети и позволяет видеть сетевой диск как локальный физический, в то время как на самом деле хранилище данных находится на другом устройстве. Такие диски называют лунами. Лун это номер логического объекта, другими словами это сетевой диск или его раздел, который имеет свой номер в сети iSCSI. Используется ISK ZILUN в NAS устройствах. Данный функционал доступен в Synology, QNAP и других серверных устройствах. Если вы случайно удалили ISK ZILUN или удалили данные с него или же просто не можете получить доступ к файлам, хранящимся на вашем NAS устройстве, без стороннего софта для восстановления данных вам не обойтись. Программных решений для восстановления данных с ISK дисков немного. Если вам нужна проверенная утилита, которая способна восстановить информацию с такого диска, воспользуйтесь Hetman Raid Recovery. Данная программа поддерживает восстановление данных со исказой лун дисков. Сперва давайте разберем как восстановить утерянный сетевой диск. Прежде чем приступать к процессу восстановления, позаботьтесь о наличии накопителя с объемом равным или большим диска, с которого будете восстанавливать информацию. Подключите носитель к операционной системе Windows. Затем скачайте, установите и запустите Hetman Raid Recovery. Просканируйте диск. По завершению анализа вам нужно найти следующую папку. Внутри каталога будут лежать все ваши iSK Zilun диски в виде образов. По размеру определите нужный и восстановите его. Или же отметьте все и нажмите восстановить. Укажите место куда его сохранить и еще раз восстановить. По завершению процесса файлы будут лежать в указанной папке. Как видите программа восстановила файл в полном объеме, но он перестал быть разреженным. Фактически занимаемое место увеличилось до полного объема в 330 гигабайт. Восстановив данный файл, есть несколько решений достать из него нужную информацию. Первый – восстановить работоспособность сетевого диска с QNAP. И второй – загрузить файл образа в нашу программу, просканировать его и вернуть нужные данные. Для первого решения вам понадобится подключить пустой диск к устройству QNAP, загрузить его и создать новый виртуальный диск. с точно таким же размером как и предыдущие, а затем скопировать восстановленный файл на этот накопитель. Для копирования файла образа подключите оба диска к компьютеру с операционной системой Linux либо воспользуйтесь другими инструментами для доступа к файловой системе QNav Смонтируйте и откройте новый диск в файловом менеджере. На смонтированном диске в корне вы найдете папку с таким именем. Переименуйте данный каталог к примеру в исказе Image2, а затем создайте папку с таким же именем. Далее нужно скопировать в восстановленный файл только что созданный каталог. Для этого воспользуйтесь терминалом так как нам нужно преобразовать данный образ в разреженный файл. Сделать это можно выполнив команду копирование cp. Открываем терминал и вводим следующую команду, где первый путь это путь к восстановленному файлу образа. И второй путь куда нужно скопировать данный файл. И аргумент Sparse always преобразует его в разреженный файл. При большом объеме файла процесс скопирования займет довольно продолжительное время. В терминале не отображается никакой информации о статусе процесса копирования. Эту информацию можно посмотреть в системном мониторе. Здесь отображается объем скопированной информации, по которому можно приблизительно определить как скоро закончится процесс. Ну вот файл успешно скопирован на диск. Для проверки выполним команду duage. Открываем данный каталог в терминале и вводим команду с именем файла. Как видите файл занимает на диске меньше 200 мегабайт, хотя его видимый размер составляет 330 гигабайт. Это подтверждение того, что при копировании он был преобразован в разреженный. После успешной операции копирования нужно подправить конфигурационный файл, заменить имя нового сетевого диска на нужное. Подключите диск к устройству QNAP и загрузите его. С помощью WinSCP или другой утилиты настройте соединение с сервером, укажите IP, логин и пароль и нажмите Войти. Программа WinSCP по умолчанию не видит скрытые файлы. Так как каталог может быть скрыт, сначала нужно включить их отображение. Откройте настройки, панели, показывать скрытые файлы. Затем перейдите по такому пути и найдите файл с названием iSCSI target.conf, откройте его. Здесь нужно найти строку Loon MetaPatch и заменить имя нового лун на имя того файла который мы восстановили. Число 001 что в конце означает сколько частей имеет ваша искази в моем случае он состоит из одного накопителя. Далее выйдите с файла и сохраните изменения. Если у Вас несколько дисков, нужно изменить все их имена. Перезагружаем QNAP и ждем пока он загрузится. После загрузки откройте инициатора искази и подключите диск повторно. после чего накопитель появится в проводнике со всеми файлами. Для второго решения нужно загрузить восстановленный файл в программу Hetman Raid Recovery. Откройте программу, перейдите во вкладку «Сервис» и нажмите «Монтировать диск». Укажите путь к восстановленному файлу. Чтобы программа отобразила наш файл в поле «Образы дисков» Укажите здесь все файлы. Затем отметьте его и нажмите открыть. В менеджере дисков появится монтированный диск. Кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Выберите полный анализ. Укажите файловую систему диска и нажмите далее. И по завершении готово. Как видите программа нашла и отобразила файлы которые лежали на сетевом диске. Чтобы их вернуть отметьте нужные и нажмите восстановить. Укажите путь куда их сохранить и кликните еще раз восстановить. По завершении все они будут в указанной ранее папке как видите, второй способ намного проще. Если Лун не был удален, а вышла из строя NAS-устройство, достаточно просто смонтировать образ диска в программу и восстановить информацию. Восстановление данных с -Loon непростая задача и требует наличия специальных навыков и инструментов. Наша программа поможет вам упростить этот процесс, так как способна вернуть данные с поврежденного NAS-устройства.